Не люблю спектакль. Твой на сцене, под весной ты в нем играешь, но и как шутом не люблю тебя, ты мое ружье, храня, убила, В среди дня оболгала меня. Я о чем не люблю тебя, не люблю, Но я умею сильнее с становлюсь опять, И сколько мне еще из мертвых воскресать, А твой приход отмечен черной полосой, Вот я не твой. Я не с тобой. О, как ты довела, о, как ты довела, Смотри, как довела ты, как меня ты, О, как ты довела, о, как ты довела, Смотри, как довела ты, как меня, ты Ты явилась Без причин отобрала Ключи оставила в ночи, одного не люблю тебя. А жизнь идет и новый день, сплошная драма, драма. Не для меня, для меня карма, есть скажу я прямо. А жизнь идет, идет бытье. Я получу свое, а ты свое. Но я умнее, я сильнее, становлюсь опять. О, сколько мне еще из мертвых воскресать, А твой приход отмечен черной полосой.